Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, очень рад вас видеть на своем канале. И это очередной ролик из видеохроники, которую я назвал «Я учусь у Сергея Грань». Этот ролик носит чисто технический характер. Я его записываю для тех, кто занимается, либо хочет начать заниматься партнерскими продажами, но не знает, какой продукт выбрать, то есть продукт, за который было бы не стыдно, и продукт, который бы вам реально принес денег. Я вас всех приглашаю подключиться к партнерке Сергея Грань. Естественно, на мою помощь, поддержку для тех, кто только начинает, вы можете рассчитывать. И вот это первый ролик, в котором я расскажу, как именно технически подключиться к партнерке Сергея Грань. Потому что там есть незначительные нюансы, о них нужно знать. То есть, возможно, у кого-то будут затруднения. Я уже записал ролик, отдельный ролик, в котором высказал свое мнение, почему есть смысл заниматься или подключаться к партнерке Сергея Грань. Сейчас я расскажу только тезисно основные моменты для тех, кто ну, по каким-то причинам не посмотрел ролик. Первый плюс партнерки Сергея Грань заключается в том, что это качественный продукт. Все, что делает Сергей, это хорошего и отличного качества. То есть вы этот продукт можете с чистой совестью продавать со своих официальных каналов, со своих страничек в соцсетях. И вам не будет стыдно. Второй плюс партнерки Сергея. это партнерка долговечна. Дело в том, что тренинг или проект Сергея Грань рассчитан ну, минимум на три года. Поэтому с вероятностью 99% в течение этих трех лет продукт не будет снят с продаж есть смысл тратить свое время и работать на перспективу третий плюс партнерки актуальность этого продукта его востребованность не будет а, снижаться а наоборот будет увеличиваться я так считаю Потому что чем больше людей будет проходить обучение у Сергея Грань, тем больше интерес будет возникать к этому проекту. А Проект, правда, какой-то грандиозный получается. А плюс, а, так как это тренинг, вот смотреть его в записи в какой-то пиратской нет никакого смысла. И так как это тренинг Сергея Грань, то есть он защищен авторскими правами, все у Сергея качественно и правильно сделано, то я не думаю, что этот тренинг будет появляться в каких-то свободных источниках поэтому однозначно люди покупают будут и будут покупать этот тренинг именно за деньги четвертый момент уже такой чисто технический для специалистов конверсия у продажника сергея грань очень хорошая то есть можно даже с чистой совестью спокойно заказывать платную рекламу и вы не прогорите Значит, в первом ролике я не рассказал, почему конверсика такая хорошая, то есть, возможно, считал, что вы все это и сами уже поймете. А дело в том, что Сергей а, осуществляет многошаговую продажу, скажем так, многоэтапную. То есть, на первом этапе вам никто ничего не предлагает купить и вообще вас никто ни к чему не принуждает, наоборот, вас как бы отталкивают. Сергей поставил фильтры, чтобы их прошли умные, думающие люди, которым это правда нужно. И вот благодаря тому, что люди сами принимают решение, что продажа происходит не сразу, то есть холодную продажу сделать очень сложно, то конверсия у этого продажника Сергея очень хорошая. Ну, Сергей хороший продавец. Поэтому работать с такими людьми приятно и, естественно, финансово выгодно. Еще один плюс партнерки Сергея Грань, который я забыл сказать в ролике в предыдущем, это то, что партнерка многоуровневая. То есть вообще есть смысл этим заниматься. То есть можно постро построить свою структуру партнеров и еще зарабатывать с продаж своих партнеров. Вот только поэтому я вас призываю подключаться к этой партнерке. Повторюсь, если вам потребуется какая-то помощь, если вы никогда не занимались э, партнерскими продажами, как это все лучше организовать, э, как рекламировать, где рекламировать продукт. Я буду записывать ролики, показывать вот результаты свои вот, и естественно помогать всем, тем, кто подключился к партнерке грани по моей реферальной ссылке. Значит, теперь как же это технически сделать? Как технически подключиться а, к партнерке Сергея Грань? Значит, если вы смотрите этот ролик, если вы смотрите этот ролик со стационарного компьютера, то вы можете нажать либо на кликабельную аннотацию, которая будет в самом ролике. Вот, либо я кнопочку сделаю. Вот, либо можете по старинке спуститься ниже и нажать на ссылку в описании. Ссылка Называется клик 36 грань. Вот таким вот образом. вот Здесь она называется фильм Сергей Грань. Но эта ссылка стоит первый в описании. Значит, если вы смотрите этот ролик с мобильных устройств, то для вас есть подсказка. Вот нажимаете на подсказку. Появляется возможность перейти на страничку Сергея Грань по моей реферальной ссылке. Значит, независимо от того, с чего и куда вы нажмете, вот без разницы, на аннотацию, подсказку, на ссылку в описании, вы попадаете вот на такую вот страничку. Это первый шаг в продаже от Сергея Грань. Такая очень стильная продающая страничка, который классный фильм. Если не смотрели, рекомендую посмотреть самостоятельно до конца. Чтобы подключиться к партнерке, вам необходимо опуститься вниз вашей странички, найти ссылочку, которая называется "Интересует партнерская программа". Она здесь. Значит, друзья, если вы зарегистрированы в сервисе JustClick, вы уже можете сразу же начинать, вы уже сразу же можете нажимать на эту ссылку. Если вы не зарегистрированы в сервисе JustClick, то вам первоначально необходимо пройти регистрацию в джасте вы можете открыть новую вкладочку да и перейти на джаз клик ссылка на джаз клик будет находиться в описании данного видео спуститесь в описание, вот и будет ссылочка на джаз клик эта ссылка будет опять же моя партнерская Естественно, я своим партнерам помогаю. Значит, если вы не знаете, что такое клик то я вот сейчас в двух словах скажу. клик это просто мега-инструмент, который позволяет не только продавать чьи-то чужие товары, да, а создавать свои и продавать свои продукты. Создавать продающие странички, создавать странички для ваших услуг, работать с подписной базой. И много много чего еще то есть это сервис который необходим для всех кто начинает зарабатывать зарабатывать в интернете естественно сервис русскоязычный ничего тут такого сложного нет По данному сервису есть отличный курс естественно этот курс лежит на проекте соцгуру те кто не знает просто наберите в любом поисковике строке поиска соцгуру без пробелов да и первая строчка это будет ссылка на проект соцгуру на форуме проекта соцгуру в разделе курсы ветки курсы в разделе прочие курсы есть лучший курс по сервису джазклик от дмитрия зверева он называется тотальный джазклик это изумительный курс вот супер специалиста в джаз клики дмитрия зверева скачайте все это бесплатно посмотрите очень много для себя нового найдете значит регистрация в джаз клике происходит очень просто с главной странички джаз клика вы нажимаете на кнопочку бесплатная регистрация заполняете вот такой вот простенький бланк здесь все поля обязательны пожалуйста указывайте правильно телефон электронный адрес все это вам пригодится вот, придумывайте себе имя нажимайте на кнопочку зарегистрироваться подтверждайте на почте свой электронный адрес все и начинайте пользоваться сервисом джаз после того как у вас есть регистрация в джаз вы можете подключаться к партнерке Сергей Игрань еще раз говорю делается это со странички с фильмом космос опускаемся вниз Ищем, интересует партнерская программа, и нажимаем, она здесь. Вот читаем соглашение о партнерской программе. И вот в этом вот поле, видите, вот здесь, вы указываете электронный адрес. Можете указать тот электронный адрес, который вы использовали при регистрации в сервисе JustClick. Я указываю электронный адрес. Стараюсь использовать Gmail почту, потому что на нее всегда хорошо подх доходят письма. Вот и нажимаем на красную кнопочку подключиться к системе. Обратите внимание, появляется вот такое сообщение. Мы отправили вам на почту автоматическое письмо. Вам требуется пройти в свой почтовый ящик и подтвердить подтвердить рассылку. Опять же, если вы пользуетесь Gmail почтой а, письма доходит достаточно быстро в течение нескольких минут опять же по опыту если по каким то причинам вы сразу не видите письмо во входящих откройте вся почта вот либо зайдите в папку спам вот сейчас видите это письмо у меня пришло в папку спам Потому что, скорее всего, <добрые>, добрые люди нажимают на спам и пись письма с этого ящика попадают в раздел спам. То есть вам необходимо просто-напросто выбрать папочку спам и вот письмо а, от Сергея Грань. Значит, если хотите не выдергивать больше письма от Сергея из спама, нажмите вот сюда на галочку. Скажите, это не спам, и дальше все письма будут приходить во входящее. Само письмо представляет из себя вот что-то вот подобное, и в письме есть вот такая вот ссылочка, ссылочка, которую, на которую необходимо кликнуть, чтобы подтвердить ваше участие в партнерской программе сергей Грань. Вот после того, как вы получили вот такое вот сообщение, вы становитесь участником партнерской программы Сергей Грань и подключайтесь по моей реферальной ссылке. Значит, далее вам на почту придут э, письма, которые помогут вам э, правильно зарегистрироваться в этой программе. Значит, что это за письма? Я вам сейчас покажу. Значит, я сейчас скажу, что это не спам прямо самого письма. И будем ждать остальные остальных писем уже во входящих вот обратите внимание я сказал что не спам и сразу же мне приходит письмо от сергея и она уже попадает во входящие значит письмо называется вы подключены к партнерской программе все инструкции здесь открываем это письмо вот что вам предлагают То есть сергей <coughs> сделал целую группу вконтакте которая посвящена именно партнерке вы нажимаете вот на эту ссылочку открыть группу ВКонтакте и попадаете в группу которая создана специально для партнеров Сергея Грань Значит, в этой группе есть отдельная тема, которая называется подробная инструкции по подключению и настройке и для того, чтобы подключиться к партнерке Сергея Грань в сервисе JustClick вы должны вот по этой ссылочке JustClick клики перейти, то есть щелкаем вот на эту ссылочку и подключаемся к партнерке Сергея Грань а, в сервисе JustClick. Я сейчас это сделал. Я перехожу по ссылке и так как в настройках клика я не указывал никаких своих платежных систем, то а, для того чтобы стать партнером вам необходимо указать какую-то платежную систему либо яндекс деньги либо кошелек в то есть куда вам будут переводиться деньги значит вы вписываете сюда свой кошелек номер счета на яндекс деньги и нажимаете на кнопочку стать партнером вот на этот счет вам будут переводиться денежки если в настройках JustClick после регистрации вы сразу же прописали свои реквизиты, то вот этого окошка у вас не будет. Вы сразу же при нажатии на ссылку для партнеров вы сразу же попадете вот на такую вот страничку с партнеркой Сергея Грань. На этом процесс регистрации в партнерской программе сергей Грань закончен. Значит, что вы получаете в итоге? Вы получаете вот такую свою рекламную реферальную ссылку. Я сейчас покажу вид этой ссылочки, чтобы вы понимали, что это такое. Вот так вот она выглядит, такая длинная реферальная ссылка. Вот эту реферальную ссылку вы можете размещать по максимуму на посещаемых ресурсах и набирать себе клиентов или партнеров уже под себя. Но как рекламировать партнерскую программу Сергея Грань, какие механизмы использую я, я запишу отдельные ролики. Вот и всем своим рефералам, которые подключились под меня в партнерку сергей Грань, я буду оказывать практическую помощь советами и не только буду помогать создавать рекламные кампании значит э, если вы нуждаетесь ну, в рекламных заготовках то вы можете нажать вот на эту кнопочку рекламные заготовки и посмотреть что сергей вам приготовил в качестве рекламных заготовок их не так много и в первую очередь они конечно интересны для тех у кого есть э, свои сайты свои странички вот на этом ролик который Рассказывает о технических моментах подключения к партнерской программе Сергея Грань. Я заканчиваю. Я вам очень рекомендую, конечно, еще изучить материалы в группе, которая специально сделана для партнеров. Тут очень много полезного. Вот тут, кстати, есть огромный пакет готовых рекламных материалов. Вот все, все, что нужно, все, что нужно, картинки, все это, все это и есть, вот здесь. То есть, так как материалов очень много, Сергей не стал их загружать в Click, все это лежит вот в группе. Вопросы, способы заработка и так далее. Изучайте, если будут какие-то вопросы, пишите мне в Skype, я помогу, подскажу. Большое спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Всем удачи. Подключайтесь к партнерке Сергея Грань и зарабатывайте честные деньги. Всем спасибо. До свидания.